Добрый день, я врач фитотерапевт Борис скачков И сегодня вы узнаете, как правильно пить воду утром Пить воду утром необходимо всем И мужчинам, и женщинам, и детям И людям преклонного возраста В любое время года Но только правильный водный старт утром Даст вам больше здоровья Для чего необходимо пить воду с утра? Ночью, пока вы спали, ваш организм активно работал Восстанавливался к новому рабочему дню И терял воду с каждым вашим выдохом А также через кожу, с мочой, через кишечник и к утру стал немного суше, а значит старше. Хотите узнать на сколько? Взвесьтесь после сна. Без посещения туалета и питья а воды, разумеется. Разница в весе вас может удивить, особенно тех, кто храпит ночью. Сколько воды пить утром и какая должна быть вода? Правильный ответ зависит от того, как начинается ваш день. Если от момента пробуждения до ухода на работу у вас больше одного часа, тогда утром на точак вы можете выпить 200-250 мл простой воды. Чтобы улучшить очищение кишечника, крови и подготовить желудок к завтраку в прохладном виде, примерно 20 градусов, минут через 30-40 может быть завтрак, к этому времени вода полностью покинет ваш желудок и не нарушит ваше пищеварение. Если от момента пробуждения до ухода на работу у вас меньше одного часа, тогда утром на тощак вы можете выпить 200-250 мл воды прохладной воды, в которой добавлена одна чайная ложка меда детям или десертная столовая взрослым, а также сок половины лимона или 1 чайная ложка яблочного уксуса, или одна чайная ложка кислого сока э, вишни, люквы, брусники. Такой энергетический коктейль напоминает коктейль молотого и позволит в большей мере активировать работу желудка и печени, что разбудит вашу пищеварительную систему уже минут через 10-15, после чего появляется здоровый аппетит и в организм легко попадает правильный завтрак. Если у вас чувствительный желудок, присутствует склонность к гастриту либо язвенной болезни, то погасить избыток кислоты в таком коктейле поможет пол чайной ложки обычной пищевой соды. Либо вам больше подойдет употребление натощак лишь стакана теплой воды с медом. Что делать при аллергии на мед? Его легко заменить домашнее варенье. Причем такой углеводный старт с утра не противопоказан даже при скомпенсированном сахарном диабете. Теперь вы знаете, когда, сколько и какую воду пить утром натощак, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Спокойно жить и активно работать без болезней. Всю жизнь. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.